Иди сюда. Чего стесняешься? Камера готова. Ну? ну иди сюда, встань. Ты куда, сынок, собрался? Скажи мне. Ну, иди сюда. Чего стесняешься? Ты да же хочешь... Он сказал, я буду этим блогером. И за этим блогер стесняется. Будущий блогер стесняется. Куда собрался-то, мальчик? На какую? Застань-ка. сейчас пойдешь, что? Это маме на видео говорю. Иди сюда, покажи мне костюм, а то я тебе... Сходить надо. Велосипед папе дают новый. Какой велосипед? Стиралку надо, тебе Вот это что за что мне Нормальные штаны, чё ему не нравятся? В армии чё Андрей ведь ещё круче дадут, да? Нет, там, как тебе сказать? Там Dolce вот габана. Dolce габана. Писарь? что ли? Писарь? Что а? такое? Писает много. А чё будем хавать без воды? Я вчера кашу сварила, этот рыбный суп есть, капуста есть. Котлеты хотели сделать. Вечером, наверное, котлеты сделаем, Нет, да? Сейчас сделаем, сейчас сделаем котлеты. Пошли, это все, да. В форме? Это минут на 10. что Чуть Дима вырос, да, Андрей? В форме-то. Кокарда, Кокарда. Ну и прическа что? такая Придем. американский мальчик. Американ бой. бабушка все время идет. Ладно, вот будешь старый не знаю, что будет. О, девчонка проснулась. О, О скажи, брат, что с собой? Так смотрит на Димку, смотри. Она в шоке. Она в памперсе, она никого не секрет у нас. Да. Чё, Дима, у вас по сколько минут сегодня уроки-то были? Короткий день. Короткий день воды не было. Дима, а что на руках нарисовано? Ну это? Тимон. Тимон, это че-то? Но. Круг. Квадрат, треугольник. Ну что вот это? Зачем нарисовано? Листочка не было, да, на руке, да, нашел. Э, моя работа. Моя работа. Сейчас сережки сделаю. Все, я дошила, Дима. Свою красоту. Папа-то все с тигром бегает. Ты будешь, ты? Сейчас вот так. Переоденься. Переоденься. Нет. Ага, давай. Сегодня Андрей нас будет кормить котлетами, я тебя не снимаю, не бойся, ладно, ладно, вот так вот сюда ставь, Это даже место А, Короче, картошку начистила, вот он, принес капусты, и лук валялся, я тоже начистила Андрей лук, вот фарш Да <тургут> правильно нет собрала не знаю перепроверяет ведь правильно Туда добавишь сухари и яйца. И все. Потом покажу, как он будет жарить. Вкусности. Сегодня ничего не будем. котлет только будут. Ой, это какая Вавка стоит. Пойдем. Дарина, пойдем. Пойдем. А, помогай. Помощница еще. Какая у нас она. Марина, пойдем. Папа сегодня ням-ням-ням будет делать. У -у -у. О, что с его перетресну? Перетряслась аж. Камеру увидела, да испугалась. <реклама> Че удивляться мешает тебе так же маленько удивлялась. как удивительная игрушка удивилась она. у Камеру не надо. Прикольные, Папа жарит? Коплеты жарятся. На двух сковородках есть жарить? Обалдеть. Я на одной только. Не, не, не. И блины жарят на двух сковородках. Вот так быстро получается. Вот поняли, да? Как надо? Я а сегодня отдыхаю. Ну а посуду помыла, убралась, все. Скоро в садик, надо будет не бежать. Димку, наверное, с собой возьму. <как> Отходы, Дима, сегодня. Пойдем а? в садик мы с тобой. Я не пойду. Как? У меня 5 часов тренировка. Да? Тренироваться пойдешь? Нет. Так Давид да. может сходить. Давид тогда пойдет. Самки повезет он. Я отходу а, он повезет сам, у нас у, -у, -у. Ты че заныла? Тигра! Затушили. Тигра! Затушили. Умываешься, а что ажарака, всего, Покушал, ажарак, да? тигр да, Тигра. <связь> тигра. <связь> Нюхай так камеру, Андрей. Тигра да. так нюхал камеру. Тигра, пару слов от твоей, в... о вашей Language. жизни скажите, умывайся. Тигра, тигра, тигра, тигра, тигра, тигра, Митрена, показать, делать, громко, так, давай удивлять уже <мес> удивляется слишком <свяк> <свяк> <свяк> Няняшка. Ню Не стал бы котлеты. можно. Да. Пойдем пробовать котлеты. Дима взял mm. котлеты. Дима приятного аппетит. Че? Восстановил? Нет. Ручки нет, что ли? Есть у меня. Вот у меня Андрей не котлет. Мы еще сколько съели. Очень вкусные получились. Муж котлетки? Я привела девчонок. А еще? Я привела девчонок в садик. Заколка, почему у тебя так? Почему не на волосиках?